Жарко солнце светит, грозы пронесли, Лилии многоцветия краской взорвались, Стебли понемногу потянулись ввысь, В листьях одиноких скромно разрослись. Лилии на макушках серии зонтов, От небес искусства не найти здесь слов. В красках тех соцветий свежесть и тепло, Красотой букетной диво проросло. Чаша-граммофончик так чарует глаз. Тайны многоточией цветом напоказ. В чаше нити, точки к солнцу поднялись. Зазывают в гости, обещают приз.